Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свобода России. Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас правозащитник, руководитель программы поддержки политических заключенных правозащитного центра мемориала, член совета того же правозащитного центра Мемориал Сергей Давидя. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня, как мы знаем, вот буквально несколько часов назад Верховный суд России принял решение о ликвидации международного мемориала. И поэтому первый вопрос к вам у меня будет технический, а как вообще между собой соотносятся Международный Мемориал и Правозащитный Центр Мемориал, чтобы мы все понимали, о чем идет речь? Ну, правозащитный центр «Мемориал» — это межрегиональная организация, и поэтому именно заявление о ликвидации подается по закону в суд субъекта федерации, в нашем случае в суд города Москвы и московской прокуратуры. Он является одним из членов учредителей международного «Мемориала», которые входят только э, организации, ну, там два или три физических лица. Э, ну, мы тесно связаны, естественно, большое индивидуальное пересечение, но организационно вот только таким образом. То есть это разные юридические лица, у которых разные уставы, разные управляющие органы и разная сфера деятельности. Собственно, то, что к организациям, э, которые совсем разным занимаются, одновременно в один день буквально разные прокуратуры обратились с исками, это один из таких явных признаков того, что дело не в том, что мы что-то не так сделали, сделали, нарушили какие-то неписанные правила э, или писанные тем более, а в том, что, конечно, просто власти приняли решение, что пора. То, ну, то есть вот. я просто хочу понять, да как вы, как вы соотноситесь между собой, как сообщающиеся сосуды, правильно я понимаю, эти две организации? Ну, и, вот юридические подробности объяснять долго и сложно. Я говорю, что мы, как, как правозащитный центр, являемся одним mm -hmm. из учредителей юри юридического лица Международного мемориала, э, но... При этом главное существенное не юридическое, а содержательное различие, что Международный мемориал все-таки деятельность ведет, связанную с увековечиванием памяти, исторических репрессий, с восстановлением этой памяти, с просвещением историческим и прочим. Тогда как правозащитный центр мемориал с текущими нарушениями прав человека. Это вот наиболее... А юридически, ну, разные юридические лица очень тесно связаны, но разные. Поэтому и заявления поданы разные. Понятно. И тем не менее мы видим, что буквально действительно день в день идут процессы. Сегодня процесс по Международному мемориалу. Завтра, по-моему, уже решение по Правозащитному центру мемориалу. Как вы вообще можете прокомментировать сегодняшнее решение? Ну, э, завтра назначено очередное заседание по Правозащитному центру. И, вероятнее всего, оно закончится решением. То есть в контексте сегодняшнего решения Верховного суда это, в общем, ну, более чем ожидаемо. И если все-таки с международным мемориалом была некоторая интрига, было мнение, что, может быть, власть ограничится уничтожением правозащитного центра, который высказывается по текущим вопросам политики, явным образом критикует и обвиняет власть, заявляя о политических репрессиях и так далее, то, по большому счету, международный мемориал непосредственной угрозы власти не представлял, и казалось, что мощная волна поддержки, которая в первую очередь именно с восстановлением исторической памяти связана, она все-таки может заставить власть вот в части Международного мемориала отступить, а тогда никто и не заметит уничтожение правозащитного центра. Но нет, у этой машины никаких тормозов нет, назад ездить не умеет. И более того, собственно, вот это... Скорее ожидаемое, конечно, решение, это была надежда ну, на чудо, да, вот эта интрига, она была скорее в головах. Но и у меня тоже надежда такая была, то есть, в принципе, это в отличие от ситуации с правозащитным центром, тут какая-то надежда оставалась. Но мы услышали сегодня от прокуроров, помимо тех формальных претензий, которые написаны в заявлении, и которые совершенно нелепые. Да? Когда-то там не маркировали год назад, при этом заплатили за это штрафы, исправили все давно, маркировали. То есть совершенно непонятно, почему за это нужно ликвидировать организацию спустя год. А в прениях прокуроры объяснили суть дела, что Международный мемориал... Святой образ Советского Союза, точно, Я даже процитирую. Спекулирует ну, на да, теме он... репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства. Ну вот, и это и говорилось о реабилитации нацистских преступников, и о том, что мы, потомки-победители, не должны каяться за свое прошлое. Ну, в общем, вот эти нелепые риторические фигуры и, в общем, лживые фигуры. Потому что э, мемориал не создает ведь никакого образа. Да? Он просто восстанавливает историческую память говорит о том, что было. Из этого может возникать такой образ или секой. ну что поделаешь, если историческая правда такая. И именно те аспекты, которые умалчиваются и по сейчас умалчиваются, не, когда нет возможности посмотреть, нам говорят, что вот у вас там ошибка, вся ошибка на миллионы записей, нашлось там несколько записей, которые ошибочны. Ну так Если архивы закрыты и приходится по крупицам собирать эту информацию, это естественно такие ошибки неизбежны, но у мемориала нет задачи создать образ Советского Союза как такой или сякой структуры. Она, он такой, какой и есть. Да? И вот если вы говорите правду, ведь в чем, собственно, нас не упрекают в том, что мы говорим неправду. Эти упреки по поводу трех человек, которые, тем не менее, были осуждены, были реабилитированы, но оказалось, что они причастны к массовым репрессиям. Это, к сожалению, без, без открытых архивов проверить невозможно. Но не, Нас не упрекают, по сути, во лжи, нас упрекают в некой идеологической неправильности. Да? Ну что ж, не нас, а вот Международный мемориал. Я как бы, чтобы не смешивать претензии к правозащитному центру, международному говорю отдельно. И, и в этом смысле э, это, мне кажется, наиболее значимое, э, значимый результат сегодняшнего заседания, вот эти вот э, публичные объяснения прокуроров, что им на самом деле не нравится, Не какие-то дурацкие э, дефекты маркировки, а именно это суть деятельности мемориала. То есть клевета на советский стройных металлах. Ну, грубо говоря, словами. так. Да, в принципе, высказывания по э, вопросам истории, которые кажутся нынешней власти значимыми, э, и даже сакральными до некоторой степени, позиции, которые уже воспринимаются как неприемлемых в публичном пространстве, теми, кто сегодня у руля страны, к сожалению. В этой связи многие комментаторы говорят, что происходящее с мемориалом сегодня символизирует торжество неосоветизма. Так они называют существующий режим, существующее положение вещей. Вы согласны с такой оценкой? Ну, это же в конце концов вопрос термина, как определить. То есть понятно, что параллели довольно многие вполне правомерны. И сужение пространства публичной дискуссии, которое вот как раз сегодня очень ясно обозначилось в репликах прокуроров. И отнюдь не только в этом. Вот вся эта кампания последнего времени о привлечении к уголовной ответственности, к административной ответственности по обвинениям в оскорблении ветеранов, в реабилитации нацизма, в... Оскорбление чувств верующих, по сути, это попытки загнать общество в какое-то вот такое прокрустаего ложа, э, очень небольшого набора, э, определяемого какими-то сакральными границами. Да? Э, это печальная история. И в этом смысле тут есть, конечно, некоторое сходство с советской властью. Хотя. Понятно, что есть и существенные различия. И количество политзаключенных, которые на сегодняшний день ну, сопоставимо с количеством политзаключенных в позднем Советском Союзе, это тоже, конечно, аналогии. И все более наглое и беспардонное ограничение прав. Если в Советской Конституции было написано, что есть единственное верное учение и, соответственно, КПСС, руководящие направляющие силы, а поэтому все, кто с ней спорит, клевещут на Советский строй. Так и сейчас фактически любое высказывание, постепенно, по крайней мере, все более похожей становится ситуация, любое высказывание, критикующее власть, оказывается экстремистским, либо реабилитирующим нацизм, либо оскорбляющим чувство верующих, либо оправдывающим терроризм. И, собственно говоря, претензии к правозащитному центру, они ведь тоже, в общем, из этой оперы. Вот 20 лет, и даже то есть больше, но 20 путинских лет. Споры с приговорами судов, судебными решениями считались допустимой частью публичной дискуссии. То есть говорить о том, что мы не согласны с приговором суда, что мы не согласны с решением суда о признании организации террористической или экстремистской, было приемлемо. Как, собственно, написано в Конституции, как написано в Европейской Конвенции. А вот теперь оказалось, что это уже практически уголовно наказуемое деяние. Слава богу, этих претензий нам не предъявляют, но эти формулировки, которые описывают наши прегрешение в заявлении МОД прокуратуры, они фактически совпадают с теми текстами, которые содержатся в обменительных заключениях по делам об оправдании терроризма. Пространство публичной дискуссии сужается, и в этом, конечно, велико сходство с советской властью. Хотя нет все-таки той идеологии ясной, которая была у Советского Союза, нету э, столь же, как это сказать, неотвратимой, Кары за шаг влево, шаг вправо, нету закрытых границ пока еще. Репрессии носят избирательный, жестокий, но избирательный характер. По-прежнему, то есть, вылавливают тех, кого выгодно и удобно вылавить в данный момент. Там из десятков тысяч свидетелей Еговы несколько сотен подверглись преследованию, например. Да? Это фантастическое количество, это возмутительно, но тем не менее, далеко не все. То есть, вот. Исходство и различия есть. Можно назвать неосоветизмом, наверное, но тут важно просто в терминологической игре не потерять содержание. Потому что, конечно, разница тоже очень велика. А как бы вы охарактеризовали, охарактеризовали путинизм сегодня? Вы знаете, я бы его охарактеризовал как такую реваншистскую коррупционную диктатуру. Mm -hmm. То есть, по сути, безыдейную. Вот это опора на традиционные ценности, это же не идеология. Даже если она искренняя. Таких вот диктатур, которые отсылают к заветам предков, к борьбе с ЛГБТ-правами женщин, там, и иноверцами, их ведь много по всему миру, от Африки до Латинской Америки. Ничего уникального, кроме ядерного оружия, большой территории и больших ресурсов природных, в этой диктатуре нет. В отличие от Советского Союза, который при всех недостатках тем не менее руководствовался некой уникальной идеологией и, по крайней мере сперва там, вселял какие-то надежды. То есть можно сказать, шагу. что ССР был в некотором смысле идеократией, а пунизм это уже просто чисто коррупционная диктатура. Да, да, да, который пытается подвести вот эти идеологические подпорки потому что понятно, что власть ради власти продать никому, ну или по крайней мере продать сложно, и только страхом удерживать власть невозможно, поэтому нужны квази-идеологические подпорки. Вот преследование мемориала как раз укладывается в, в, в, в деятельность по выстраиванию этих подпорок, по защите их от э, посягательств. Но подпорки именно реваншистские, а да? Ну и конечно же, да, используется реваншистская риторика, это ведь не значит, что пытаются восстановить даже там тот минимум, который был социальная обязательство. Пусть они плохо исполнялись, но хотя бы декларировались в Советском Союзе. Да? Там уровень неравенства неспоставим с Советским Союзом. Я не говорю, опять же, хорошо или плохо, но это не попытка восстановления Советского Союза в буквальном смысле. Это скорее попытка апеллировать к вот этим имперским аспектам Советского Союза в первую очередь к величию державы, к тому, что нас все боялись, к тому, что у нас была огромная территория. Ну вот, Собственно, это отсылка и к Советскому Союзу, и к Российской империи. Недавно совсем Путин плакался про то, что 40% нашей исторической России мы потеряли. Ну да, потеряли. Туркменистан. Какая была бы польза России, честно говоря, вот мне эта логика совершенно непонятна. Но отсылка есть. Ну, то есть самый вот дистиллированный этот, вариант есть. этой идеологической массы — это, сталинизм, да? Ну, Нео-сталинизм Ну, опять же, нео, конечно И сталинизм все-таки апеллировал К некой риторике Жить стало лучше, жить стало веселей Пусть не мировая революция Но в стране социализма В отдельно взятой стране там, Конституция, все такое То есть, ну, Еще были, были рудименты Вот этой э, Большевистской заринового мира Здесь ничего этого нет это птица, которая двумя головами смотрит назад, в прошлое. Поэтому сходство в некоторых инструментах есть, хотя, слава богу, конечно, тоже не точное. У нас все-таки не миллионы в лагерях. И пока не всякого сажают за анекдот. Хотя прецеденты уже есть такие. Да? Поэтому это такой сталинизм-лайт, что ли. Сталинизм-лайт, который внешние формы сталинизма и некоторые э, имперские конструкции сталинизма эксплуатируют. Понятно, понятно. А учитывая вот все происходящее, то, что, то, о чем мы сейчас говорили, ваш прогноз, как я понимаю, негативный по решению о правозащитном центре мемориала. Ну, к сожалению. То есть, я вот всегда говорю, что Надежда умирает последней, надеяться надо. И, конечно, там, может быть, откровения какие-нибудь случатся у Путина сегодня ночью, поймет, что не прав, старцы ему что-нибудь насоветуют, или еще что-нибудь такое случится, вот такого же масштаба вероятия, тогда реализуется та небольшая вероятность, пока судебное решение не принято, оно не принято, но в рамках той линии, которая совершенно очевидным образом избрана властью и после принятия решения сегодня в отношении все-таки гораздо менее практически вредного власти Международного мемориала, конечно, рассчитывать на какое-то другое решение не приходится. Серьезный вопрос следующий. После этих решений смогут ли Международный мемориал и Правозащитный мемориал в том или ином виде продолжать свою деятельность? Ну, буквально продолжать нет, конечно. Юридические лица уничтожаются, разрушается организационно-административная структура, это все понятно. С другой стороны, ведь все-таки деятельность наших организаций, она не с юридическими лицами связана, она связана, с одной стороны, с людьми, которые хотят заниматься этой деятельностью, считают важной ее, а с другой стороны, с запросом общественным на эту деятельность, и э, на деятельность, связанную с исторической памятью, и на деятельность, связанную с защитой текущих прав человека. И этот запрос тоже никуда не девается. Поэтому, конечно, деятельность это будет продолжаться. Государство... Попыталась нам сильно помешать, пытается сейчас. Будет, вне сомнения, пытаться и дальше. Но то, что эта деятельность в какой-то форме будет продолжаться, я практически уверен. А если конкретнее. ну вот, Допустим, я в свое время узнал судьбу своих предков с сайта Мемориалов. В частности, о своих репрессированных, расстрелянных про дедушках. вот сможет человек зайти на сайт и узнать такую информацию? Или сможет ли человек обратиться в некую структуру после исчезновения Правозащитного центра мемориала, чтобы ему оказали поддержку сейчас в противодействии репрессии? Да, э, с одной стороны, я уверен, я не, не так хорошо знаю как бы, технические административные аспекты деятельности Международного мемориала, но я абсолютно уверен, что э, там, сайты, базы данных, Архивы оцифрованы, они не привязаны к юридическому лицу, ну и даже трудно представить, как их можно было бы привязать так, чтобы уничтожение юридического лица прекратило эту работу, которая осуществляется онлайн. Да? То есть, конечно же, это будет перенесено неким образом, э, привязано к другим лицам. Если сейчас привязано к Международному мемориалу, я не уверен, потому что у нас большая семья э, юридических лиц и там многие вещи привязаны к другим лицам То есть сейчас у нас ликвидируют ну, вот главную организацию связанную с исторической памятью но она не единственная работающая в этом направлении я уверен что работа по э, сохранению и э, защите исторической памяти по восстановлению исторической памяти мемориалу международным продолжится а насчет правозащитного центра мне говорить проще я совершенно точно знаю что да тем кто э, э, мог бы обратиться к нам раньше все те смогут обратиться к нам и дальше в будущем понятно, что вот сейчас будет какой-то переходный период, мы будем с какими-то другими юридическими лицами или без юридических лиц работать, но так или иначе у нас будет какое-то публичное представительство в интернете и всю ту деятельность, которую мы ведем, мы конечно в какой-то форме так или иначе будем продолжать. Вот я про свое направление это могу сказать совершенно точное ответ. То есть возможно ребрендинг, да? Ну какие-то действия придется предпринимать, ну просто поскольку э -э вот в таком государстве, каким является наше, э, этот запрет, он ведь запрещает продолжение и, и продолжение деятельности без регистрации. То есть нельзя просто сказать, а теперь мы будем действовать как незарегистрированные юридические лица. Ш, само по себе это возможно, деятельность незарегистрированных юридических лиц вполне может осуществляться, но для организации, которая ликвидирована судом, это запрещено. Значит, как, как, какую-то перегруппировку сил, перераспределение по разным э, конструкциям каким-то, юридическим лицам и не юридическим лицам, должны осуществить. Ну, мне кажется, что это такой уход уже в частности, потому что, в конце концов, это довольно практические и не всегда э, громогласно объявляемые понятно, вот, понятно, меры. Да? Да. Поэтому эти вопросы будут решены так или иначе. Вот это я могу сказать уверенно. А как вы и думаете, работа... в общем, к чему мы идем? Можно ли представить себе ситуацию, в, допустим, в следующем году или... А в 2023-2024, что вот российское общество будет уже представлять себя монолит, исчезнут какие-либо правозащитные организации, исчезнут полностью свободные СМИ, полностью политическая оппозиция, ну и будет такой вот законченный вариант тоталитаризма. Ну, у нас перед глазами есть Братская Беларусь. Да, есть, да. Где все это произошло? Да. Поэтому сказать, что это невозможно, наверное, было бы странно. Другое дело, что э, по большому счету э, действия Лукашенко, они инструментально э, ну, объяснимы. То есть он полностью проиграл выборы, он держится исключительно на штыках, и поэтому для него такого рода зачистка э, публичного пространства, уничтожение гражданского общества – это э, необходимое действие ради выживания. Это я нисколько его не оправдываю, но То есть он не должен находиться у власти, поскольку проиграл выборы, держится на штыках, нарушение прав человека. Но понятно, почему он это делает. Нравится нам это или не нравится, но ситуация у Путина все-таки лучше, чем у Лукашенко. Электоральный рейтинг его низкий, 35%, но никто не сопоставим с этим электоральным рейтингом, а в любом случае он не пустит никого другого с ним конкурировать, ну или с тем, кого он поставит, если вдруг поставит кого-то другого. А рейтинг доверия, как вот вчера сообщили, там порядка 60%, и, как это сказать, я понимаю, то есть при всех дефектах опросов, в принципе, это более или менее правдоподобно, потому что если не предлагают ничего другого, когда ты говоришь, что ты не доверяешь, единственному лидеру, единственному вождю, ты ставишь себя даже не перед властями, а перед собой в дискомфортную ситуацию. И людям, которые стараются отреагироваться от политики, проще сказать, что они доверяют этой власти и таким образом снимают в себя ответственность за будущее страны, не имея реальной возможности ничего сделать. И в этой ситуации вот эти вот меры и законодательство безумное, которое мы наблюдали, ухудшающимся на протяжении всего прошлого года, и все более массовые репрессии, и против участников публичных мероприятий, и вот то, что мы сегодня видим против уже не работающих в структурах Навального людей, показательные репрессии, они избыточны с точки зрения сохранения власти режима. И тут, если бы мы говорили о рациональных действиях, Следовало бы сказать, что, наверное, нет оснований предполагать, что у режима возникнет необходимость доводить ситуацию закручивания гаек до белорусской, до нынешней белорусской, до лукашенковской. Но поскольку они явно с запасом действуют, и что они там еще задумали то есть понятно, что если, например, они все-таки учинят войну, то серьезное ужесточение внутренней политики будет неизбежным и необходимым для них. И тогда вот все эти с запасом предпринятые меры окажутся оправданными. Поэтому, к сожалению, да, это возможно. Но понятно, что полностью закрыть не удается ни Иран, ни Китай, ни Северную Корею от внешнего мира. Хотя, конечно, сильно ограничить можно. И э, тем более это будет сложно, мне кажется, сделать с Россией. Не удается Беларусь закрыть да, от внешнего мира целиком. Поэтому, несмотря на вот, возможность подавление всего, что физически на территории страны существует, тем не менее, отгородить ее вообще от всего окружающего, от потоков информации, от примеров э, того, что происходит в других странах, я думаю, все-таки не удастся. Вы уже упомянули, я сейчас поподробнее расскажу, сегодня в Томске задержали депутата от умного голосования Ксению Фадееву, подозреваемую в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Ей грозит от 7 до 12 лет. Также задержаны э, несколько других бывших координаторов и даже бывший СММ-щик одного из штабов Навального. Что же получается, что под ударом теперь находятся все бывшие координаторы и работники штабов? Получается, что так, к сожалению. Ну вот что мы наблюдаем, просто это понятно, что для этого нет никаких юридических оснований, это просто абсурдно, не может объявление организации э -э, экстремистской иметь обратную силу, а никто из этих людей не обвиняется в том, что они эту деятельность продолжали после того, как это объявление было. Тем не менее, ну, вот мы видим, что э, стандарты правоприменения, э -э, там, минимальная э -э, имитация хотя бы уважения э -э, принципов права базовых, они все больше исчезают, и решение прошлого года о ретроспективном запрете на участие в выборах, вот оно как бы не просто безобразно, оно безобразно именно в силу вопиющего противоречия принципам правой российской конституции, оно никто не мог предсказать, да, участвуя в деятельности, или тем более ставя лайк, высказываясь в поддержку совершенно легальной деятельности, что эта деятельность постфактум будет признана экстремистской, и таким образом человек будет поражен в избирательных правах. Это же абсурд. Но то же самое происходит в еще больших масштабах сейчас, когда люди не просто поражены в избирательных правах, а подвергаются уголовному преследованию за то, что они никак не могли предполагать является преступным. А сколько примерно таких людей? Вы пытались дать оценку количеству? Ну, понятно, что в штабах работали многие... Десятки и, наверное, даже сотни в масштабах страны, то есть там несколько десятков штабов, и в каждом, по крайней мере, несколько человек, то есть это там ну, не, да, несколько сотен, видимо, людей. Плюс ротация же происходит, то есть вот часто забирают э, последних э, исполнявших обязанности руководителей региональных штабов, а до них были другие, кто-то уехал, кто-то не уехал. Э, это, конечно, драматическая совершенно история, и выпиющая именно в своей противоправности, даже на фоне других репрессий. То есть тут вот просто жирный крест поставлен на Конституции, на принципах права. Это не просто какая-то фальсификация обвинения, это не просто неверная квалификация, а просто наглое пренебрежение базовым принципам права. Я для наших зрителей, для тех, кто не знает, поясню, что речь идет о применении так называемой обратной силы. То есть, когда людей фактически привлекают ответственность за деяния, которые в тот момент, когда их осуществляли, не являлись преступлениями. И в Конституции Российской Федерации, и даже в, нынешнем, и в нынешней ее редакции, и в международных правовых актах установлен категорический запрет на применение обратной силы. И тем не менее, мы видим, что она применяется полным ходом. И вот в этой связи, Сергей, такой вопрос. Если попробовать предсказать дальнейшие события в юридической плоскости, вот мы понимаем, что все эти люди, которых привлекают сейчас применением обратной силы, могут рано или поздно обратиться в ЕСПЧ после исчерпания средств внутренней защиты. Значит, в ЕСПЧ, скорее всего, это будет признано серьезным нарушением. Что будет делать Российская Федерация со всем этим валом а, дел, а, которые она проиграет в ЕСПЧ? Ну, валом. В масштабах того вала, который идет из России, там эти несколько десятков дел они не будут существенной частью. Другое дело, что, к сожалению, это все займет довольно много времени. До сих пор не вынесено решение по жалобе НКО которая была подана фактически сразу после принятия закона об иностранных агентах на практику на на этот закон на практику его применения. То есть, соответственно, в 2014-2015 году до сих пор никакого решения не принято. Не принято решение по делам свидетелей Еговы, э, которые тоже уже довольно да, давно ждут в европейском суде. Э, это не быстрая песня. А к тому времени то ли шаг сдохнет, то ли Падишах, э, ну, что будет через 5 лет в России, кто же его знает. То есть, может быть, Россия к тому времени выйдет из Совета Европы, или ее выгонят. Или она, по крайней мере, выплатит компенсацию, как она делает сейчас, но откажется пересматривать решение. Или к тому времени эти люди э, отбудут назначенное наказания освободятся и получат просто компенсацию, которую уже не отменят э, потерянные годы. Тут сложно предсказывать. Но панацеей, к сожалению, Европейский суд, конечно, тут не является. Вы опубликовали Хорошо, сегодня статью Худший год в истории постсоветской России. Почему она худший? Можете пояснить? Ну, собственно, вот мы с вами говорим об этом, и как бы, мне кажется, и в нашем разговоре это достаточно образом встает. С одной стороны, вот за все постсоветские годы темп принятия ухудшающих ситуацию с правами человека законодательных норм был самым высоким, то есть буквально по всем сферам оно прошлось, начиная вот с конца прошлого года, с ноября, когда были внесены и под первые эти многочисленные э, законопроекты 30 декабря были подписаны первые из них э, Путиным, и, соответственно, с начала года они действуют. Это и ограничение права на свободу собраний, самые разные, то есть просто перечислять это все, это и в статье это невозможно, а в нашей короткой беседе невозможно, невозможно тем более, то есть... Необходимо теперь финансировать сколько-нибудь большие мероприятия со специального счета, потом сдавать отчетность, плюс власти имеют право отменять мероприятия, уже согласованные, если сочтут, что распространяется информация об изменении целей, а это вопрос трактовки, плюс ограниченные места, ну и так далее. То есть ограничены права на свободу. Это из законодательства об иностранных агентах, введены новые категории иностранных агентов, незарегистрированные организации теперь объявляются иностранными агентами, и мы видим уже эти примеры, и это э, плохо, помимо того, чем вообще плохо, э, плохо на агентство, что в случае незарегистрированных организаций фактически власть сама назначает неких руководителей, объявляет их ответственными за исполнение обязанностей по сдаче отчетности и подвергает административному, а потом и уголовному преследованию, если они не справились с этими очень невнятно описанными обязанностями. И о по нежелательным организациям, и в принципе ухудшение уголовного законодательства, принятие норм о блокировании э, транспортных коммуникаций, когда просто э, воспрепятствование движению пешеходов, если по мнению следователя оно... Создала угрозу, не породила какой-то вред, а создала угрозу причинения вреда чему бы то ни было, какому то имуществу, например. Этого уже достаточно, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности. Вот мы имеем, по крайней мере, одно дело уже в Москве, когда человек отбывает 10-месячное наказание, молодой либертарианец. Это и... Изменение о хулиганства, когда теперь не нужно оружие и предметов, используемых в качестве оружия для того, чтобы ваши действия были квалифицированы как уголовно наказуемое хулиганство, теперь достаточно, чтобы была угроза насилием. То есть если, э, грубо говоря, там, в, в уличном конфликте кто-то кто кому -то сказал, сейчас дам пороже, то это уже основание для э, уголовной ответственности, если на память не изменять до пяти лет лишения свободы, э, то есть если захочется понятно, что это не захочется в большинстве случаев, но вот если это будет тот человек, которого нужно привлечь, его на этом основании привлечь можно. Ну, и, и, и клевета в отношении неограниченного числа лиц, оскорбление ветеранов и священных символов разнообразных, которые тоже там до пяти лет лишения свободы наказания предполагают. Все это драматическое ухудшение законодательства. Плюс мы видим практику, практику, которая началась с ареста Навального, совершенно наглого и беззаконного. Опять же, даже не пытаясь имитировать законность, когда человека обвиняют в том, что он уклонялся от надзора, при том, что он сам явился к этому надзору доброй воли и по первому требованию, и до, а до этого задокументированно лечился. Ну, понятно, что это просто наглое пренебрежение э, даже и, и буквой, не только духом, но и буквой закона. И арест был осуществлен по несуществующей статье, то есть которая не, не, не предполагает возможности ареста, э, в принципе. И так далее. Ну и задержание потом и десятки дел самых разных по уголовным делам, не говоря о количестве арестованных. Ну вот долго можно это все рассказывать. Суть в том, что вот эта вот концентрация нарушений прав человека, ну и в конце концов венчающая это, хотя, конечно, нельзя спешить что это самое, самое драматическое, потому что, конечно, уголовные дела, посадки невиновных людей гораздо более драматичны, чем ликвидация институтов, юридических лиц. И тем не менее, в символическом смысле, то, что этот год завершается ликвидацией правозащитного центра «Мемориал» международного мемориала это как раз вот тоже в копилку такой оценки этого года как худшего дальше будет хуже или лучше в конечном счете будет лучше но пока весьма вероятно будет хуже. А когда это лучше может наступить все-таки ну тоже нас этого знать то есть понятно что э, исторически этот режим и противоречит интересам россии и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики, и с социальной точки зрения. Десять лет подряд ухудшаются, уменьшаются доходы населения, если мы даже не говорим о каких-то вот высоких категориях прав человека. И это не может продолжаться бесконечно, совершенно очевидно. Да? Такая система управления повышает постоянно с каждым годом риски самых разных ошибок во внешней политике, технологических ошибок и так далее. Поэтому, конечно, этот режим обречен, но в то же время предсказать вот в какой момент это напряжение в совпадении с какими-то случайными факторами создаст ситуацию, когда ему он действительно кончится, затруднительно. Ну вот интересно, одна из белорусских оппозиционерок, журналисток известных Наталья Радина, она давала на форуме «Свободной России» последнем интервью на полях форума, в котором сказала, что вот русские отличаются от белорусов пессимизмом. Говорит, вы очень пессимистичны. И зря пессимистичны, потому что то, что происходит в России, она сказала, ей очень напоминает Беларусь 2019 года, когда все опустили руки, опустили головы, сказали, что все, борьба бессмысленна, и наступила полная общественная апатия, а потом вдруг буквально по щелчку пальцев все загорелось и взорвалось. Пусть режим не был обрушен до конца, но тем не менее он чуть не был обрушен, то есть произошли действительно... Настоящий общественный катаклизм. А как вы думаете, что-то подобное в России возможно? Э -э такие события, они ценны и важны тем, что непредсказуемо. Э -э я уж не говорю про старые времена, которые я застал в юности, когда там, ну, в общем, по позволению власти, тем не менее, из ничего возникло оппозиционное движение в конце 80-х. И... Страна там в течение двух-трех лет совершенно изменилась, Просто, собственно, пропала та страна, которая была, и возникла новая. Но даже если брать более близкие примеры, никто из нас не ждал там, того всплеска протестной активности, который был в 2011 году. И поэтому, да, мы наверняка не предвидим того, что может случиться и в следующем. Но такой вот анализ, исходящий из сравнения известных нам факторов, исследований социологических, каких-то антропологических, экономических, говорит о том, что все-таки Россия от Белоруссии, от Украины довольно сильно отличается. То есть мощь карательного аппарата и объем ресурсов, сосредоточенных властью себя, плюс разброс и разнообразие территорий, на которых живут граждане России, Плюс многие другие факторы, про которые сейчас даже нет смысла говорить: там, вплоть до количества людей, имеющих загранпаспорт и ездящих за границу. Они тоже очень сильно отличают нас от Беларуси. Тем не менее, исключать этого, конечно, нельзя. И если что-то случится, оно случится неожиданно. Но вот буквально повторение того, что было в Беларуси, я думаю, мы ожидать не можем. Оно будет по-другому. Ну, вот, интересно, завершение. Хочу нотку оптимизма добавить, сославшись на. Одно из исследований группы Сергея это группа Солов, которая предсказала протесты 2011 года, одни из немногих. и Они же в прошлом году предсказывали нарастающие протесты в регионах, и мы увидели, как вспыхнул Хабаровск, буквально целый город. Просто вот. Это, кстати, напоминало то, что происходило в Беларуси. Еще. И они же сказали, что те настроения, которые царят в Хабаровске, условно говоря, начинают распространяться на всю Россию, и появляется запрос на изменения, на появление уважения граждан, на требования этого уважения от государства. Так что возможно, что в ближайшие годы мы увидим что-то для нас неожиданное и необычное. Я очень доверяю исследованиям Белановского и очень ценю их прогностические Умение, не видел того исследования, о котором вы говорите, надо будет посмотреть, дай бог, дай бог, если так, и я-то тоже уверен в том, что в конечном счете, собственно, с чего я начал, все будет хорошо, Россия будет свободной, и нет никаких оснований считать, что наш народ хуже любого другого, и что он готов бесконечно терпеть диктатуру, нарушение своих прав и нищету, и дай бог, чтобы случилось поскорее. Спасибо большое, спасибо, У нас с вами были Сергей спасибо. Давидис и Данила Константинов на канале форума Свободной России. Всего доброго. Bye. Mm -hmm.